Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете, и в этом видео давайте поговорим о компании Аврора. Я расскажу о главных новостях компании и прямо сейчас посмотрите самую самую главную новость о компании. Ребята, всем привет! Отличная и мощная новость. Помните, все говорили про лок ликвидности и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, те, кто использует БСК Скан и так далее, то есть, да, я, кстати, сейчас сюда скину ссылку на БСК Скан можете посмотреть и проверить. Короче, только что, буквально пять минут назад мы сожгли где-то, ну точнее сожгли, залочили 128 тысяч долларов, ребят. Это деньги, которые принадлежат вам, они все, то есть, ну на выплаты, да. И вот они сейчас на нулевом адресе. Смотрите, вот. То есть до этого их можно было, то есть, к примеру, ликвидность можно было забрать. То есть там многие говорили, что все лежит на одном кошельке вот мы озадачили программистов они разузнали всю информацию то есть да и вот все сейчас теперь лежит на нулевом адресе то есть со смарт-контракта можно также забирать но ликвидность она вот она залочена 98 процентов ликвидности залочен Итак, просмотрев данную новость, теперь я вам объясню другими словами что это значит компания аврора залочила 128 тысяч долларов смарт-контракт и она к этим деньгам никакого отношения не имеет эти деньги эти деньги наши по пользователю то есть компания ни в коем случае она не может оттуда вытянуть вот эти 128 долларов и соскамить данный проект компанию пирамиду как вы там называете это дает только плюс данной компании также мы можем видеть что здесь уже у нас 600 86 холдеров между холдерами. Кстати, дальше я вам в видео это все покажу. Будет розыгрыш 10 марта. Всем рекомендую принять. Даже если вы не участвуете в данном проекте у вас нету ни одного генератора, вы можете перейти на банк Xwap, выбрать здесь монету AVR, здесь выбрать Boost, точнее USDT, и приобрести себе одну монетку. И за одну монетку ты сможешь выиграть 40 долларов. Если ты не выиграешь, ничего страшного, ты назад можешь это все обменять, либо же хранить. И в дальнейшем, я думаю, данная компания, она опять же будет производить розыгрыши. Также у компании в планах в ближайшем будущем залистить токен AVR на CoinMarketCap. Но чтобы туда попасть, нам нужно еще очень-очень много выполнить Планом, чтобы туда попасть также в этом видео я вам хочу показать сколько я уже здесь заработал сколько вывел данных монет я вот здесь посчитал все свои выплаты на данный момент я вывел уже с данной компании 872 монеты плюс еще сейчас сделаю вывод это будет ну, чуть более 900 монет авер заходил я сюда вот мое первое видео есть Можете посмотреть первое видео. Здесь я потратил порядка 300 долларов. Я эти деньги уже отбил. У меня сейчас в работе два NFT генератора. Один от 550. Он мне добывает на полном пассиве 127 АВР. Что равняется 7371 рубль. И 110. Вот. Генератор, который мне добывают 30 AVR в месяц. Они у меня прокачаны до 4 уровня. В дальнейшем я планирую прокачивать их еще до 15 уровня, так как между 15 уровнем также проводятся разные розыгрыши. И плюс еще они получают здесь биткоины. Видим на моем балансе 30 монеток. Итого я уже отсюда вывел 900 Монет. И сейчас давайте я закажу очередную выплату и посмотрим по курсу сколько это 900 монеток. Я заходил в данный проект ну три месяца назад, может чуть более. Кому интересно, можете посмотреть мое первое видео, мой первый видео обзор когда я заходил в проект и посмотреть, посчитать, так сказать. Мою прибыль за все время. Сейчас мы посмотрим, сколько это будет. 900 монеток. Вот я сделал вывод. С данной компании. Выплаты здесь инстантом. Приходят быстро. И у вас должны быть BNB на кошельке MetaMask. Итак, переходим вот на PancakeSwap. Видим, вот уже монеты зачислились. Буквально на ваших глазах. Ввожу тут 900 AVR. Итого я здесь уже вывел 633 доллара. А Заводил я первый депозит, я делал порядка там 300 долларов. И второй генератор я покупал там за 80 долларов. Я здесь уже зарабатываю на чистом пассиве, чистую прибыль. Кто хочет также, можете перейти вот на мой сайт. Полностью ознакомиться с данной компанией, также вы можете использовать промокод на бесплатный тест на 3 дня. И данный промокод вы можете использовать на всех генераторах, кроме самого дорогого. Кстати, самый дорогой генератор, кто-то уже я видел, приобрел себе, он стоит 40 тысяч долларов. Также здесь есть NFT турбогенератор Lootbox который стоит 200 АВР. И самый минимальный приз, здесь самый-самый минимальный, это будет вот генератор 110. Ну, здесь вот, когда я наблюдаю за чатом, люди общаются, то здесь все честно придумано, сделано. Выигрывали уже и 1600 генератор, и 550, и даже 5500 выигрывали люди. Ну, конечно. Часто попадается 1100, но они там Как-то там они так сделали Допустим там 10 раз Выпадет точнее 110 генератор Потом может выпасть и 550 Либо же 1100 Я еще никогда не покупал данный Лукбокс, все это в будущем Давайте перейдем к последним новостям Последняя новость Это вот здесь Вышел отчетный ролик блокчейн Лайф в Дубае. Кто не видел, посмотрите. Очень интересный видеоролик. И это дало свои плоды, так как в данную компанию все больше и больше присоединяются разных лидеров. Также вот в скором будущем с 17 по 20 марта будет лидерский слет пройдет на северном Кипре. И здесь вот есть уже лидеры, которые туда полетят. Вот у них вот вот такие обороты. Также вы можете заказать себе вот футболку, кто живет в России, обращаться вот к Екатерине. Также эту футболку можно и заказать в любой стране. То же самое можно обратиться к Ирине, но это вам нужно будет все делать самостоятельно. Также вот вышел видеоролик «Жизнь криптоинвестора». Это вот Самый главный SEO-представитель данной компании. Еще здесь вот промежуточные результаты недельного конкурса. Кто занимает вот первое место, тот автоматически, ну, за, за неделю автоматически выигрывает турбо-генератор а, уже 55-й. Раньше был 110-й, теперь вот 55 генератор. Также от 10 марта будет розыгрыш среди холдов то что я вам говорил один AVR. закиньте себе на кошелек метамаск и вы будете участвовать в розыгрыше вот турбогенератор который вам будет приносить 10 AVR в месяц и еще здесь есть один розыгрыш написать видео отзыв сейчас я вам покажу вот здесь будет розыгрыш там где мы сможем написать вот видео отзыв о проекте и также поучаствовать в розыгрыше от турбогенератора 55 мини в общем друзья кто хочет поучаствовать в вот этих всех розыгрышах советую вам перейти на главную страницу аврора опуститься ниже подписаться вот на их телеграм канал и телеграм чат и там вы будете первыми узнавать о всех розыгрышах и принимать в них участие. Также каждую неделю проводятся созвоны в онлайн режиме. И также разыгрываются NFT-турбогенераторы от компании «Аврора». Все проводится в прямом эфире и каждый из вас сможет выиграть. Бесплатно, даже не участвуя в компании. Но я вам советую присмотреться в данной компании, купить себе NFT-генератор и зарабатывать вместе с «Авророй». И еще у них не только вот русскоязычные, такие как мы, а здесь и Турция, и Индия, и Испания. Здесь очень-очень много сюда заходят с других стран, лидеры и начинают развивать данную компанию. На этом, друзья, у меня все. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня и всем пока.